Джора, меня слышно, не слышно, поставьте, пожалуйста, в чат плюс. Все, замечательно. Чуть хрипит. Так. Где убавлять не нужно? Так, сейчас вот здесь. Сейчас нормально слышно, хорошо? Пить есть. Еще чуть-чуть убавлю тогда, да? Все, сейчас лучше? Все, хорошо, спасибо. Меня зовут Айгуль Ямалиева. мне 32 года, мамочка в декрете. Сейчас э, у меня трое детишек. Сейчас покажу вам мою семью. Э, муж мой, э, Руслан, работает в нефтяной компании. Старшая дочка Малякушка, учится во втором классе, ей 8 лет. Среднему Томерланчику 4 почти и младшей доченьке 6 лет. Родилась я и выросла в городе Альмитиско, это республика Татарстан. Сейчас мы проживаем в городе Казань. У нас очень красивый город. Буквально недавно прошло, так отметил наш город, тысячелетие. Недавно прошла, в 2014 году прошла универсиада. В 2018 году у нас планируется чемпионат мира по футболу. Так что всех ждем в гости, приезжайте. Итак, начну с того, что у меня высшее образование. Я закончила Альмедический государственный университет по специальности электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. Техническая специальность такая. Родители всегда говорили, у меня все в семье технари. Из технаря экономист выйдет, а из экономиста технарь не выйдет. Поэтому закончили техническую специальность. Сразу закончив институт, я буквально через пару месяцев устроился уже по специальности на работу в сетевую компанию. Основной деятельностью сетевой компании является распределение и передача электрической энергии, а также технологическое присоединение новых потребителей. Вот. Устроилась я в оперативно-диспетчерскую службу. Почти 10 лет в компании я проработала, проработала по срочным трудовому договору. Я думаю, девчонки меня понимают, кто работал по срочному трудовому договору, что это такой некий страх постоянно, что тебя в любой момент при выходе основного работника могут уволить. Поэтому, так скажем, и каждый раз получалось так, что я уходила в декрет и быстрее старалась из него выйти, чтобы, то есть шанс, когда ты на рабочем месте, шанс остаться либо то, что тебя переведут на другой отдел, он гораздо выше. Сейчас я поставила слайд, это уже, сейчас я работаю в управлении сетевой компании в городе Казани, службе учета, отпуска, анализа потерь электроэнергии. Так скажем, работал это наш коллектив. Кому-то, наверное, непонятно, что это такое. Если простыми словами сказать, это... Мы доносим до ваших домов электрическую энергию, а вы за это платите тат энергосбыты. Вот, работа мне моя очень всегда нравилась. Но э, выйдя в декрет, я всегда мечтала, искала себе, так скажем, подработку. Хотела пройти курсы какие-нибудь по красоте, там, научиться наращивать ресницы, депиляцию или что-то в этом роде. Скажу честно, я всегда проходила стороной посты в соцсетях, где говорилось о том, что предлагают работать через онлайн, через интернет. И, так скажем такой. я думала, все это лохотрон. И с непониманием смотрела на людей, которые там ставили в комментариях только много плюсиков. В один день, в, мае, в начале мая 2017 года, Лена Игнатьева, мой любимый спонсор, отправила мне сообщение в Инстаграм в Директ о том, что ей понравился визуально мой аккаунт и с предложением о работе. Я долго ломала голову, как это она увидела мой аккаунт, если он закрытый. И потом уже только я сейчас поняла, что оказывается это лишь шаблон. Ну, конечно, так как я искала, думала, подработку, я ответила, да, интересно. Интрига сохранялась буквально до последнего, о том, с как, э, какой компанией мы сотрудничаем, и услышав об Reflame, я пользовалась ее декоративной косметикой, э, но, так скажем, консультантов не была, и думала, что уже э, компания, ну, как, давно уже не, не было распространителей рядышком этой компании, поэтому э, начала советоваться с родными, с близкими, Мама мне сказала, что это уже прошлый век, каталогами никого не удивишь. Полезла в интернет, почитать отзывы, отправила один из негативных отзывов на консультанта Лени, на что она мне так... Что меня зацепило в ней, то, что она очень грамотно и писала мне сообщение. Я также заслушивалась ее голосовыми сообщениями. Мне очень нравилось то, как она говорит. И думала, неужели я тоже так смогу когда-нибудь? Вот. вот. Так вот началась моя жизнь в интернет-карьере, в проекте интернет-карьера. Я решила попробовать, пришла на тестовый период, посмотреть, что это, как это, и с чем его едят? Меня буквально сразу же все зацепило. Мне очень безумно понравились наши вебинары, наши спикеры, обучение каждый день начала проходить. То есть, можно сказать, целый месяц, я только училась, и я никого не приглашала. И хочу сказать новичкам, чтобы они также большое время уделяли своему обучению, так как только обучаюсь, мы Понимаю вообще суть бизнеса, что и как нужно делать. Слушайте своего спонсора и учитесь. Рекрутирую я в основном ну, по холодному кругу в Инстаграм и ВКонтакте. У меня две странички ВКонтакте и 4 аккаунта в Инстаграм. Стараюсь вести личный бренд, ну так скажем, каждый день выкладывать посты не получается, не хватает времени. Вот, что еще? Ну, конечно же, я пришла сюда на результат, сейчас уже присоединившись здесь, мне э, все нравится, я хочу другой жизни, хочу со э, своими детками ездить э, на моря, путешествовать с мужем. У меня муж уже смотрит на меня и говорит, а, когда ты уже, я тоже не хочу уже работать на наемной работе, как у вас там все круто и замечательно. Мой, мой теплый круг да мой теплый, теплый круг включается очень хорошо, это моя родная сестра, ее очень долго звала, она все не соглашалась, в итоге, видимо, вселенная все-таки до нее достучалась, и она пришла ко мне, сейчас мы с ней вместе в одной команде, она уже тоже включилась, вот. И, так скажем, на фотографии также со мной рядышком стоит моя подруга, У нас работа, мы также с вместе вдвоем декретом. Она также, когда пришла ко мне домой в гости, увидела, как мы кого-то там регистрируем с сестрой, по телефону все общаемся, она такая «давай, давай меня тоже зарегистрируй». Вот. Хотела еще рассказать о своем личном товарообороте. обороте. Я начала его делать буквально сразу со второго каталога, прошла всю стартовую программу, мне нравятся наши витамины, муж у меня их пьет, я сама пью на подписке вам на детишки, ну и все остальное как бы добираю то, что заканчивается дома. Поэтому 150 баллов для нас, так скажем, уже не составляет никакого труда. Всем спасибо за внимание. На этом мой рассказ закончен. Передаю слово следующему спикеру. Девчонки, надеюсь, готовы. Всем добрый вечер. Меня зовут Сенина Волжана. Я из города Волжский, это Волгоградская область. Мне 18 лет, и я мама в декрете. Крепит. Долго времени я была в поисках дохода, в инстаграме на меня подписалась Ольга Рунова, меня очень заинтересовала ее страница, когда она мне написала предложение о работе, ну, было сначала неинтересно, потому что многие писали о разных видов дохода, но, пообщавшись с Олей, я увидела скрин доходов и поняла, что тоже могу и хочу так зарабатывать. Чтобы достичь своей, своей цели, я хожу на вебинары и по максимуму, по максимуму вникаю и задаю до 100 вопросов в поле. На слайдах моя семья, мой муж... Доченька ей, Софья ей год и один. Вот Как я пришла и мои методы рекрутирования. Рекрутирую я по теплому кругу в основном. Изначально мне помогала Оля, мы вместе с ней проводили презентации, помогала переписки вести, есть уже... Маленькие наши достижения. Вот, Ирина Андреевна, вы видите скрины. Переписка, я так скажу, была... Немножко волнуюсь, извините. В общем, Булкина Ирина, я ее пригласила, она сейчас уже действующий консультант. Шести процентов делают личный товарооборот, прошла стартовую программу, проходит точнее постепенно. Также есть люди, которые регистрируются, делают заказы, активно рекрутирую и приглашаю людей. Немножко расскажу о моих целях и мечтах. Моя цель, это большая, точнее, мечта, моя большая мечта, это большая семья, чтобы мы дружно садились в наш большой мини и ехали на наш загородный дом, где проводили интересные вечера у Камина. Вот так, моя маленькая презентация. Спасибо всем за внимание, извините за мое волнение, передаю другому. Замечательно, куда я представлю. Меня зовут Драбусетская Мария, мне 34 года, родилась у него я в городе Сейхова. Так, хорошо будет слышно? Так, слышно меня? Слышно, да? Замечательно. Еще раз я повторюсь, меня зовут Рыбышевская Мария, мне 34 года. Сама я родилась и живу в городе Тейково, Иванской области. В 2005 году я закончила сельскохозяйственный, сельскохозяйственную академию, экономический факультет по специальности экономист-менеджер. Закончила я с красным дипломом. Но, к сожалению, мой диплом лежит. Правда, я работала экономистом, бухгалтером, менеджером в банке на почках по кредитованию. Спасибо. И еще работала я начальником отдела сбыта металлоконструкции. Ну, как бы я себя искала, но пока еще себя не нашла, думаю, что я здесь себя найду. На данный момент я сейчас мама двух детишек. Старшая дочка Лиза, она у меня пошла в первый класс. Маленькому сейчас 7 месяцев, это Петр, мальчик. Сейчас, понимаете, ежемесячное пособие уход за ребенком у нас очень вот маленькая. Зарплаты у нас небольшие в городе Кейково, И так как муж военнослужащий, я так думаю, многие понимают, что такое муж военный, его практически дома нет, по сменах, в нарядах, в командировках. Мне приходится задуматься о том, что я, скорее всего, на работу уже больше не выйду. Конечно, пригласила меня в проект как меня в проект, это Оля Рунова. Большое ей за это спасибо. Если честно, она меня нашла в Инстаграме, мы с ней переписывались. А, если честно, я сначала думала, в этом какой-то подвох. До этого у меня приглашения были. Приглашения были, я их всегда просто-напросто отказ, даже их не рассматривала, а просто посчастливилась. Ответила на данное предложение. Думаю, что-то в этой жизни надо менять. А вдруг я, у меня что-то получится. И что за предложение? Что-то поведало рассмотреть. Ну, не знаю, вот просто настроение вот такое вот было, что захотелось. И так как я понимала, что я никуда не выйду уже на работу, да, а доход-то хочется какой-то Ну, на косметику, на какие-то, на какую-то одежду. Ну, что-то вот, мне кажется, каждая девушка об этом мечтает, да, то есть вот. И так вот, нужно доказать, что я все-таки дома могу что-то ну, заработать. Вот. А в Рифлейне, честно скажу, значит, мне 34 года, я 17 лет назад, еще будучи будучи студенткой, подписалась в Рифлейн тогда это еще было очень давно, нас подписали, сказали, девочки, вот вам каталоги, приобретайте промненький и идите. Регистрируйте, вынимайтесь продажами. Ну, мне как-то это показалось, когда настолько страшно все это. Студентка скромная, была, наивная. У меня ничего не получилось, потому что мы были все такие же студенты, денег ни у кого не было кто заказывать будет, ну, как бы, чисто для себя. Потом, соответственно, я уже вышла из Арифлэйма. Потом еще у меня было таких раз 25, <laughs> это точно судьба. Вот. И когда мне Оля предложила, что это не каталоги, что распространять ничего не надо, что значительно это намного все проще, с каждым днем я разбиралась, до меня каждый день доходило, Ах, вот оно как. Каждым разом, вот и говорится о том, что надо понять суть, суть данного проекта. А личное потребление, личное потребление и приглашение людей в данный проект. Главное дело не сидеть, а двигаться, Тогда вот именно будет что-то получаться. Плюсы я какие здесь увидела? во-первых, то, что очень много новых знакомств, так как я мамочка в декрете, большей часть я даже дома сижу, то есть ни с кем не общаюсь, да? на улице а, общаюсь. Ну, у нас небольшой круг, городок маленький, военный городок. А, а, знакомство это очень здорово, кстати. Какая-то смена обстановки в роде, да. Во-вторых... Как бы я всю жизнь работала с бумажками, можно так сказать, да, с таблицами, то есть как бы это не фон. А здесь немножко другая сторона, то есть здесь как бы повышаешь свои профессиональные, головы, качества, вот, что вот как сейчас разговаривать. это моя первая встреча, первое выступление на публику. То есть в принципе я вижу в этом только клуб большой. Потом у меня подрастает детки, дочка, которая скоро в школе тоже пригодится данная тема, данные выступления, то есть все плюс. в конечно, это же получение дохода, который будет зависеть как от меня, так и от моей команды. То есть как я смогу, также управленческого качества, то есть как я буду управлять своей командой, так и сложится в дальнейшем моя судьба. И в-четвертых, то, что работа, она позволяет находиться дома. Я могу больше посвящать времени себе своим деткам, своему мужу, когда он дома. Вот. Так что очень много плюсов. Я думаю, что даже раздумывать не надо. Надо вникать, вникать и вникать. И тогда будет все здорово. Вот все, что я хотела сказать. Это вот моя семья. Вы видите на слайдах. Все. Всем большое спасибо. Меня слышно? Угу. Партнеры, добрый день всем. А, должна была быть я ведущая этого мероприятия, но мой сын посчитал иначе, нажал на какую-то кнопочку, у меня, в общем, тут все перезагружалось, слава богу, все наладилось. А, мне бы сначала хотелось поздравить наших новых менеджеров, это Айгюль, Волжаны и Маша. Я прослушала всех девочек, и что я могу сказать? Видно сразу, что девчонки очень целеустремленные, и видно, что это будущие лидеры. Я слушая их понимаю что это уже в принципе готовые спикеры. как вы считаете я вот я точно знаю что из моей веточки волжана и маша они рекрутируют по теплому кругу я считаю что уже можно этих девчонок запускать на вебинары и чтобы девчонки делились с нами, как они рекрутируют по теплому кругу. Мне очень понравились их выступления. Я вспоминаю себя в январе, да, почти год назад, 10 месяцев назад, как я выступала в первый раз, в эти заветные 15 минут, как я нервничала, переживала, вот, рассказывала о своих 9%. Кажется, было совсем недавно и в то же время уже и давно и уже много чего пережито, и другое видение совсем. Девчонки, я вам хочу пожелать успехов, не останавливаться на достигнутом, иметь, точнее, чтобы ваша вера в себя вас никогда не покидала. Вперед к новым званиям, быстрее к званию директора, и чтобы у вас все получилось я хочу немножечко рассказать о себе в принципе со мной ну, все знакомы да меня зовут екатерина буренина я менеджер 15 процентов в проекте нахожусь 10 месяцев и по образованию я педагог отработал я 9 лет в школе сейчас со вторым ребенком я нахожусь в декретном отпуске старшей дочке 7 лет 8 почти в январе, вот 8 будет, она пошла в первый класс в этом году. Ну и маленькому мне исполнился год. Вот. А, сейчас, секундочку. У меня такая уже более такая презентация, больше лидерская, наверное, потому что... Звание у меня немножечко да, повыше уже, менеджер 15%. И я бы хотела поделиться тем, что позволило мне достигнуть этих результатов и что позволит мне двигаться дальше. Как стать лидером? да? Это как бы мини-такой вебинарчик. Как стать лидером? да? Конечно же, это правило 3П. Это даже не обсуждается. Я написала это, не обсуждаются эти правила 3П, потому что без них не, нет бизнеса. Девчонки, которые перед этим выступали, Айгюль, Маши и Волжана, они поняли правила этих 3П и уверенно двигаются вперед, уверенно, быстро, семимильными шагами. Что такое правило 3П? Это потребление продукции, то есть это никакое вложение денег, ничего подобного у нас нет. Это просто мы ходим в свой магазин за теми средствами, которые мы в любом случае бы приобрели в любом другом магазине. Только мы идем в свой, то есть делаем товарооборот себе, а не другому магазину. Второе – это посещение, обучения. Это необходимая, неотъемлемая часть, потому что… Бывает такое, что кажется, особенно, когда уже здесь ну, достаточно количество времени, начинаешь думать, это знаю, это знаю, это знаю, тут мне неинтересно, здесь мне неинтересно. Но у каждого спикера свое видение на ту или иную тему, какая бы она ни была. Вот, и у каждого есть свои фишки, поэтому ходить на обучение, это просто необходимо. И приглашать людей. Приглашать людей не один раз в месяц, не по одному сообщению в день, а приглашать людей много ежедневно и в системе. Так, это первое. Как стать лидером, часть вторая. Во-первых, бывает, не бывает такое, а часто да, люди рождаются с задатками лидера и развивают их. Очень удобно иметь задатки лидеров в себе, да, это большой дар, я так хочу сказать. Его стоит только развивать всеми различными способами. Если вы сюда пришли, а задатки лидера у вас отсутствуют, а хочется им очень быть, это очень легко. Нужно поверить в себя и в свои силы. Верить в систему, верить в компанию, да, в которую вы сюда пришли, разобраться во всем, а, не, не говорить, это не мое, через месяц, через два, потому что это большая глупость. А, уч, я, я так считаю, что просолка здесь ну, у каждого своя да, по времени, но я так считаю, я со своим спонсором, с Ольгой Руновой, согласна полностью. На просолку здесь дается год. Вот э, э, э, я с этим полностью согласна. То есть два-три полгода это не показатель, чтобы считать мое это или не мое. А нужно верить в себя, верить в будущее, э, верить в свою команду. Ни на секунду в ней не сомневаться. Если посеяно зерно сомнений, то его нужно срочно искоренять, потому что вы можете за это очень сильно поплатиться и жалеть потом о сказанном про себя или своему спонсору или еще что-то. Верить в себя, верить, верить в команду, даже если у вас нет ключевых партнеров, видеть в каждом, кто не ушел, кто долго здесь и не уходит, видеть в нем лидера. У меня есть такие девчонки, которые здесь находятся столько же, сколько и я, никак не включались, сделали ЛТО и включились вот только совсем недавно, и рекрутируют и все на свете. То есть здесь созревание мозгов у каждого свое. Дальше. Что может быть препятствием, так скажем? Всякое в жизни бывает, мы не роботы, да, бывает трудно, бывают разные жизненные обстоятельства, бывает самое страшное, что-то в жизни случается, да, бывают просто дети, бывает депрессия, проблемы, проблемы. И, с которыми трудно, да, и работа бывает, в голову не лезет, да, ничего, руки опускаются, что и как я с этим поборолась, да, кто знает, тот поймет, в, в июле месяце я потерпела страшную потерю, я похоронила своего брата, ничего не хотела сделать, жизнь как-то потеряла свои краски, вот, и такое было состояние, что даже на детей я смотрела сквозь какую-то призму и не понимала, что со мной происходит. Но если вы приняли решение здесь развиваться, то нужно выдохнуть, подняться, отряхнуться, идти дальше во имя будущего, во имя того, ради чего вы сюда пришли. Во имя тех целей, которые вы поставили. Время лечит все. Но если вы упустите шанс, который вам дан сейчас, вы потом будете об этом очень сильно жалеть. Я выдохнула, я отряхнулась. Да, мне сейчас тяжело, я еще не отошла, но я пошла дальше. Я иду дальше, как могу. Как могу, стараюсь. Наконец-то прошло лето вот это вот эта пора такая тяжелая спасибо моему спонсору Ольге руновой которая меня поддерживала этим летом мало того да что вот брат так еще и сами знаете что такое лето огороды отдыхи и так далее там подобное рекрутинг страдает я говорю ой как я устала быть на 12 процентах она мне говорит катя ты не падаешь и на 12, и бывали такие случаи в течение лета, да не бывали случаи, а я крутилась около 15%, то 400 баллов не хватает, то 300. И так было обидно. Кто-то уходит, кто-то приходит, и вот крутишься на одном месте, но когда ты спонсором, со своим спонсором, со своей командой в, одной, в одном русле, то это придает большие силы. И лето закончилось, все так раз-раз-раз, благодаря спонсору, благодаря моей команде мы сделали огромные результаты в прошлом в позапрошлом каталоге. Это были бомбические результаты, много новых менеджеров, много 12% я вышла на 15%, я поняла, что такое командный дух. Это просто непередаваемое ощущение. Вот я сейчас вам рассказываю, а у меня мурашки по коже. Просто мурашки. Это было мега круто. Я просто не буду рассказывать всех тонкостей, как все это происходило, но это был мега крутой день. Вот когда закрывался каталог, я поняла, что такое команда, это семья. Это не команда, это семья, и каждый друг за другом горой. Вот. Следующая, часть третья, чтобы стать лидером, нужно взять на себя ответственность за свой бизнес. Почему за свой? Можно здесь зарегистрироваться, делать личный товарооборот и в принципе все, да, то есть быть просто потребителем и ждать, Манна небесная, есть такие партнеры, много таких партнеров. Вот, которые спрашивают: а когда же я выйду там на такой-то процентный уровень? На что я говорю? Бери на себя ответственность. Бери ответственность за свой бизнес. Кто это сделает за тебя? Зачем ждать манна небесной, если ты вершитель своей судьбы? Нужно постоянно развивать свой мозг. Что это значит? Нужно постоянно учиться, учиться у своих партнеров, учиться у тех, кто только пришел. Я думаю, что мне есть чем поучиться у наших новых менеджеров, которые сегодня выступали. С удовольствием посещу их вебинары. Учиться у партнеров, учиться у топовых лидеров, читать литературу. Каждый день выкладывается да, литература. Очень много полезной литературы и про сетевой маркетинг, и про... Про все на свете, да, и как строить планы, как добиваться целей. А, писать стратегические планы, да. Обязательно я хочу посоветовать всем писать план себе на каждый день. Я заметила, если я не пишу план, у меня ничего не получается. Если я пишу план, расписываю его на каждый день, да, что получилось, что нет. И внизу всегда, вот, да, у меня ежедневник, внизу я ставлю цель, одна регистрация. И на нее, я, она у меня прописана, эта цель, что у меня сегодня она должна быть. Если она у меня прописана, значит, у меня эта регистрация точно будет. Если я ничего не пишу, то у меня все как-то в тар летит. Поэтому обязательно нужно писать план. И обязательно посещать вебинары топовых лидеров. Это наши Лена Корсон, Юлия Кончаковой, наших... Лидеров нашего проекта, наших директоров: Ольга, Катя Колегина, Галина Бурова, Олесь Ковлюнова. Все они уже здесь добились результатов, и на их вебинары уж точно необходимо ходить. И по возможности места проживания обязательно нужно посещать мероприятия. Во-первых, это прокачка мозгов очень сильно, это прокачка личного бренда и вообще это бесценный опыт, послушать тех, кто здесь уже чего-то добился. Так, еще забыла сказать, когда вы подрастаете, да, добиваетесь какого-то процентного уровня там вышли вы на 9 процентов на 12 у вас уже появляется свое какое-то видение бизнеса да и бывает такое что вам кажется что ваш спонсор не прав вы правы спонсор не прав я вам могу уже с, с личного опыта сказать что на 90 процентов ваше видение оно неправильное, потому что не то что неправильное, а если вам, вам, вам спонсор что-то говорит, там, допустим, Катя, надо сделать так, а ты говоришь, нет, и мне вот кажется, надо по-другому сделать. И вот э, в 90% случаев выходило так, что спонсор был прав, я нет. То есть э, спонсоры вы должны быть как один тандем. То есть... Э, э, Сто раз я ошибалась, спорив со своим спонсором, да, сто раз я ошибалась, понимала свою ошибку и просила прощения. То есть не делайте таких ошибок. Вот пока вы не директор, вы должны идти от и до со своим спонсором и слушать все, что он говорит, потому что он добился результатов, а вы еще нет. Так, как стать лидером, часть четвертая. Ведем личный бренд. Ведем личный бренд. Если вы не ведете личный бренд, вы не в теме не ждите регистрации. То есть, во-первых, у вас не будет пассивных регистраций, во-вторых, у вас не будет активных, активного рекрутинга. То есть представьте вашу обычную страничку, да, со всеми там, и, со всеми там непонятными группами, цитатами непонятными. Вот вы пишете своим друзьям, в девяносто процентов случаев вас никто даже слушать не будет поэтому личный бренд ведем обязательно самых первых ваших дней если вы поняли что вы здесь будете развиваться самых первых дней много раз я говорила что если вы не знаете что писать а спонсор всегда на связи берите у спонсора советуйтесь со спонсором правильно ли я написала пост вот выкладывайте красивые фотографии в общем, личный бренд обязательно должен быть во всех социальных сетях, где вы рекрутируете. И, естественно, наш вот этот любимый слайд, это рекрутирую каждый день. Не раз в неделю, не раз в месяц, не по 10 сообщений в день, а рекрутировать ежедневно, рекрутировать много, рекрутировать каждую свободную минуту. Только э, вот этот приплыв новых партнеров, новых партнеров, новых, новых, новых ежедневных ежедневной новой регистрация позволит вам расти, позволит расти вашей команде, позволит расти всем новичкам, то есть это бесконечный рост. Вот рекрутирую каждый день, это новые звания, это чеки, да, долларовые, это банкеты, это конференции. Просто смотришь на наших партнеров, да, это, которые побывали на золотой конференции, на таком лайнере, и хочется делать, делать, делать, делать, еще раз делать. Действительно, это признание. Посмотрите на Лену Корсу. Как, когда видишь ее с дрожащими руками, ждешь своей очереди, чтобы с ней фотографироваться. Вы представляете, что с ней сфотографироваться или там с какими-то другими топовыми лидерами, да, те же самые Хафизовы, да, которые добились результата. Представьте, что когда-то вы приедете на мероприятие на какое-то и выстроится целую очередь, чтобы с вами сфотографироваться и будет и будут люди, да, новенькие, да, стоять и трепещать рядом с вами. Разве это не круто? Мне кажется, это а, стоит того, и, конечно же, это наши мечты, у каждого они свои, у каждого. Кто-то хочет признания, кто-то хочет путешествий, кто-то хочет будущее своим детям. У каждого своя мечта, у каждого, да, где-то она прописана, где-то она есть, каждый сюда ради чего-то пришел. Поэтому рекрутирую каждый день, не предавай свою мечту, относись э, к делу как к настоящей работе, не отлынивай, и все будет супер. Желаю всем побед, совершений, э, переба, э, не поддаваться трудностям, какие бы они ни были, да, и все будет хорошо. Сейчас э, начался такой период, таких активных каталогов. Э, желаю, чтобы был у нас побольше звездочек, побольше директоров стало у нас, и... Желаю нам большой компании, поехать на банкет директоров. Спасибо за внимание, что выслушали. Всем пока-пока.